You've got to know that nothing lasts forever. всем привет! С вами Данил Яценко. Это Бомбикс с нуля. Сегодня прохождение паладина с Дмитрием Шиповаловым. Ну, он с Бомбикса, короче, 36 тысяч рейтинга у него. Паладин довольно-таки легкий босс. Сейчас я тут звук убавлю. Я не знаю, где добавляются тут. Вот, надо рушить эти постоянно, каждый ход. Обелиски, которые появляться будут. Сейчас пока что их нет на первый ход. Ну, кувалду у меня есть. Я дам кувалду. Сразу ему. Была проблема с напарниками долго искал напарника. Ну, атомку он зря поставил. Очень легкий босс как бы. Проблем, я думаю, не возникнет. Ну, атомка и так его затравила. Как можете заметить. Как бы ничего трудного в этом боссе нету. Вообще абсолютно просто. Раз уж я записываю бомбик с нуля, почему бы не пройти его? Ну, и дальше идет кувалда опять. Или барашек, он, какая барашка. У него-то весь арсенал, у меня его нету. Ну я думаю, газовую кидать нет смысла, потому что может завязать, поэтому даю кувалду еще одну. И вот появляются очередные обелиски. Сейчас где я не вижу переход хода. Что такое? Что-то переход хода был долгий. Я не понял почему. Ну короче, я уже тут, как видите, почти сдох. Ну, за два хода тут процентов как бы его убиваем. Без особых каких-то усилий. Естественно, в идеале, конечно, надо было уйти от него. И не оставаться под уроном, как я остался. Ну, вот он кидает газовую. Его весь арсенал уже улучшенный. Ну, я думаю, сейчас его добивать как-то уже. Используя минки. А у меня и на ложке нету, да, я забыл. У меня нету на ложке, ну тогда и <coughs> не знаю, что тогда. Короче, я ну полный какой-то. Что какой то, <coughs> -то, -то хрен сделал? <coughs> ну и все равно выиграли тут, как бы очень легкий босс. Вот награда, один рубинчик даже дали. Все, я думаю, на этом предатель заканчивается. Спасибо за просмотр. Всем удачи, увидимся на следующем боссе.